из комментов, да. Ну, сейчас я зачитаю его. Сначала он, конечно, немножко... Немножко, так сказать, напряг, потому что одно и то же. Немножко, -то, как обычно. Угу. Да. Галина А. Ребят, все хорошо, но слова-паразиты режут слух. Постарайтесь, уважаемые, контролировать себя, не поганьте русскую речь. О, ну, поначалу немножко даже возмущался, потому что, ну, все одно и то же. Одни и то же вот эти замечания, ну, на замечания, конечно, приходится об не, э, обращать внимание, да, тем более, э, ну как, критика все-таки, да, на критику надо обращать внимание, но вот этот комментил коротко, так вот написал и сейчас постараюсь озвучить. Это опять же, чтобы не было никаких обид, потому что комментов и так мало пишут, да, а если еще и э, ругаться, то вообще перестанут писать, кроме самых, самых ближайших соратников, да. Так, ну вот я написал так, ну вот как вам еще объяснять? Вы попали на ресурс о реальной жизни, а не на курсы изящной словесности. Вот, понимаете этот самый, да? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы жизнь была такая, что э, только красиво и вычурно изъясняться. Никуда не спешить, подбирать слова красиво. Вот. но у нас же нету штата сотрудников, да, мы же не первый канал, да, где там редакторат там целый, куча секретариатов, вот, подготавливают тексты, дикторы. В ушко еще там Специально потом... подготовленные, да, и в них там метели и суфлеры, и в ухо вставлено, как у этих самых, да, вот, все это прекрасно. А мы, вот видите, с листа, вот, с листа, как живем, так вот и транслируем, вот. Морально, так сказать, духовно подготавливаемся, но у нас же нету никаких этих самых ни суфлеров, ни подсказок. Никто в уши не дует. Да. Как ощущаем вот этот мир, какие перемены. Вот стараемся это все озвучивать и показывать, именно поквасывать, высвечивать именно правду. Понимаете, если вы, уважаемая Галина, да опять же, просьба не обижаться. Понимаете, если вы живете в том мире, да, вот знаете, как вот в мультиках рисуют розовые пони, которые там Какают, и у них такие эти самые, рисуются радужки такие, да, вот. Оно, с одной стороны, вроде как бы и хорошо быть в таком мире, где там есть какие-то принцессы, которые там в замках каким-то, к ним там дык -дык, дык дык рыцари на конях в яблоках прискакивают, там спасают от какого-то дракона. Понимаете, это детский сад на самом деле. Вот. Мир, конечно, прекрасен, но в настоящий момент линейного времени он очень страшен. Вот, он реальный, он, ну, по сути, на самом деле, жестокий. Возможно, справедливый, да, возможно, нет. Ну, очень сильные такие испытания идут. Как правило, большинство народа начинает просыпаться или что-то понимать в этом мире, видеть, что что-то в этом мире не так. Не совсем оно все прекрасно, да. Вот, ну, поймите, ну, надо снимать эти розовые очки, если они у вас одеты, да. Если это, как я, такой, в целях, просто, так сказать, приклепаться, ну, это другое дело, да. И поймите, мы же дело в том, что этот самый, да, мы же не в Смольном институте, да, институт благородных девиц, вот, и мы проводим курсы, ведем, да, ведем как специалисты, там, супер такие продвинутые, да, ведем курсы, благородным языка. девицам вот этих изящной словесности, да? Вот, понимаете? Мы же говорим о правде, о событиях, да? О том, куда надо двигаться, как сопротивляться надвигающейся, уже надвинутой этой давно уже, да? Вот этим мороку многослойному, да? Вот пытаемся отключить вас, вот как понимаете, на самом деле, вот вспомните этот фильм этот Матрица на самом деле, если вам кажется, что нужно э, поэтично из изъясняться, да на самые такие злободневные темы, на самое важное, то, вероятно, вы лежите все-таки в ванночке в розовых соплях, как в фильме Матрица, вот и вам нужно отключаться. насильно мы отключить не можем никого, да, вот мы можем только попытаться добудиться. Вот. Именно вот таким вот образом. Озвучивать информацию правдивую. Если мы будем петь соловьями, во всех смыслах этого слова, абсолютно большинство вообще не слышит. Вы гляньте, сколько подписчиков. Сколько надежных соратников. Вот. Понимаете? Насколько мало все-таки здравых, тем более особо продвинуто здравых. Вот. Если мы еще будем пытаться месяц мало, готовить передачу ну, одну, да. да? Мало для дальнейших наших свершений. Возможно, для этого самого, для жизни, для чего-то, для нынешнего момента достаточно нормально. Но нам нужно все это дело продвигать, усиливать, укреплять. Первые ролики мы записывали. Мы днями, неделями готовили эти тексты, да, насколько это получалось. Но опять же, не для того, чтобы подобрать такие слова, которые там бы э, лились, как елей на душу, да, мягенько так все это дело. Нет, мы подбирали э, слова, термины для того, чтобы лучше протранслировать образы. Э, сейчас мы э, стараемся транслировать эти образы, э, ну, как говорится, с листа именно, так, как есть. Да. Э, Я ловился на мысли, что вот как надо как-то... Вести поток, вот, э, не спешить, не подбирать эти слова вот так вот, ну Как сейчас вот получается, кстати, так медленно, не спеша Но это растянется на большое количество времени А если не заходят образы те, которые мы подбираем эти слова э, Четкие, если не заходят такие образы То многочасовые или многоминутные э, речения предложений с красивыми словами. Еще более затянет этот образ, его увеличит, и он тогда тем более тоже не поместится. Вот и получается, что пытаемся как можно четче, емче это все транслировать. Мне тоже особо не нравятся слова паразиты. Ну, опять же, я понял так, что это все-таки имеется в виду, ну, не, не матерши. Я так подозреваю, ну так, по, по логике, слова-паразиты, возможно, возможно. возможно. возможно. слова-паразиты это Э, И, М, м Наверно, вот затягивание эти и прочие-прочие э, дела. Пироги там вот эти вот наши все время повторяющиеся, да, можно это тоже причислить, то, что все время повторяются, какие-то определенные обороты, ну и все такое прочее. Я... Э, сам иногда слушаю, да, не нравится, иногда э, смысл как бы ускользает, если так со стороны смотреть, что я хотел э, сказать, о чем там, в каком-то предложении, вот, но дело-то в том, что я вспоминаю себя, ну, может, не 10 лет назад я все-таки высшее образование получил, и там, ну, приходилось доклады делать, рассказывать все это дело, ну, лет 20, наверное, назад э, речь была, ну, Селюковская какая-то примитивная, вот, простая О осознанности вообще тогда об осознанности вообще тогда говорить ничего нельзя было. Ну, то есть развиваемся постепенно, потихоньку. Мы что, опять же, опять эту пластинку крутнуть не первый так канал. Понимаете, вы возможно, возможно, если касательно не так сказать матерных выражений или крепких там выражений, да? а просто слова-паразиты. Вы же поймите, дело в том, что у нас нет ред редактората. Мы не специально подготовленные люди, которые вот э, зачитывают какие-то тексты, и это все красиво получается. Вы, вероятно, все-таки вот от реальной жизни как-то оторваны. Не понимаете, что э, на телевизионных каналах, на, э, даже на, э, допустим, интернет-ресурсах каких-то, YouTube каналах продвинутых, да, там миллионники и все такое прочее. Поймите, там на самом деле, если вы видите какого-то одного человека в кадре, да, вот, то этот человек проходил определенную подготовку, многолетнюю, вот, и он не выходит с бухты-барахты в этот эфир, вот, ему подается специальный материал, вот, почти наверняка, ну, очень мало на самом деле каналов, которые транслируют живьем, вот, живые эфиры, вот, и опять же, обратите внимание, да, о чем мы говорим, о чем мы говорим, да, какие темы мы продвигаем, какие откровения мы озвучиваем, ну, нету ничего сопоставимого. Не получается, понимаете, и рыбку съесть, и ножки не промочить. Не получается. Вот, понимаете, когда приходит какое-то сновидение, которое очень важно, и надо об этом озвучить, да, вот. и подбирать много часов или даже дней термины, чтобы это донести, и при этом никого не обидеть, не оскорбить, и чтобы это так а, гладенько легло. Это все забудется. И, вот. и оно уже будет не актуально. Вот. Тем более мы разогнали все это дело, да, разогнали. Э, в течение вот этого целого ряда лет, уже более четырех лет мы вроде бы транслируем, да, наши мысли, наши образы, вот, на вот этих вот ресурсах, не к смотровой, ну, не суть. Вот, понимаете, события ускорились на самом деле, и это благодаря нашим усилиям, понимаете. Поэтому, если вам нужна изящная словетность, то это немножко не по адресу. Или в то же время, да, если вам интересно будет да, попытаться говорить, мы подстраиваемся, я могу подстроиться. Если вы, допустим, изъявите такое желание и придете, да, допустим, на живое общение, да, на вечерку в скайп и предложите какую-то определенную тему, которая будет касаться некого такого возвышенных каких-то состояний, возвышенных чувств. И лексика совершенно же будет другая. Приходите, пожалуйста, постараемся. Постараемся. Приложим определенные усилия, какие-то темы озвучить. Мы, в принципе, готовы для того, чтобы о возвышенных вещах тоже говорить. Не о приземленных, не тех, которые чрезвычайно нужно. Тоже готовы. Опять же, ну, стрим мы, как правило, готовим, так сказать, на злобу дня, на те перемены которые происходят в энергоинформационных пространствах вот понимаете там вообще нету слов там есть определенные энергии там есть определенное движение определенных э, потоков энергии да? вот, там нету даже Понимаете? Ну, вот И... этот, этот, как раз этой бичи есть слова, язык этот, что нужно это все подбирать, что нужно это долгое, часы говорить, а потенции, ну, сколько вот, 360 потоков, да, это без этих самых, без вечей сколько уже про, проговорено, а ну, в некоторых случаях его и, вот, и ныне там с некоторыми персонажами, то есть до кого-то не доходит все равно. Вот, поэтому да. это вещь большой само по себе. Понимаете, общение слова, словами, словесами. То, что мы передаем словами и пытаемся транслировать образы, у вас же у всех, у каждого абсолютно каждого человека свое образное пространство. И то, что я пытаюсь про во многом принимает сын, многое воспринимает ближайшие соратники продвинутые, но все равно краски, которые у вас вкладываются в мозгу, немножко другие получаются, потому что у каждого свой жизненный личный опыт. И на одно и то же слово, на один и тот же термин, на один и тот же образ выкладывается совершенно другая мозаика Тут, В том-то дело даже слова, определения у каждого разные термины на какое-то слово. Я уже молчу про э, какие-то об образа. Образы. Вот. Поэтому опять же, вот знаете, есть такое высказывание. Да, что ты матом ругаешься? Я не, не ругаюсь матом. Я на нем разговариваю. Вот, Понимаете, вот условно говоря. Поэтому, ну как, ну стараемся, конечно, э, стараемся, конечно, ну это некоторые вещи просто, понимаете, но это просто невозможно сделать, ну просто невозможно. Поэтому вы все-таки уж определитесь как-то, да, это я ко всем обращаюсь, не только к Галине, да, э, все-таки вы определитесь, вам нужна суть э, общения с нами, или чтобы мы как-то себя сломали и пытались транслировать, э, и там с песнями, плясками, со всеми этими делами, такую красивую картинку, ни о чем. Но за то, чтобы это было красиво... Э плавно там с такими выражениями, со всеми этими. Определитесь все-таки. Мы не это сможем ж, все блин сразу. понимаешь Батяня, это ж надо будет этот самый тогда сзади ставить. Этот, у Сережи забирать полки с книжками. Ну, как у всех. Книжные ну, полки а должны же, да. быть. Там бюстик какой-то. Вот этой вот этой самой лампа. Блин, все не потянем Понимаешь? И говорить красиво. Надо О, и задник, да. чтобы подходил. И а одежда уже. материальные блин. ресурсы определенные, которые мы тоже вот, к сожалению, да, ну вот, тоже, вот поэтому как-нибудь, как-нибудь вот так вот будем. Так, Игорь нам присоединился, серьезный Сэм. Только что с Москвы звонили, извинялись за погаду, обещали в ближайшее время поддержать наше вселетие. Вообще-то там в трубку молчали, но я смог прочитать их мысли и намерения. Класс, Леш, супер. Серьезный Сэм, не стесняйтесь, пишите в чате, задавайте вопросы. Нам важно ваше мнение. Правильно, поддерживаем, да? Согласны. Серьезный Сэм, изящно по зомбоящику трендят. Точно. Понимаете, дело в том, что вот, чего обидно, да? Вот вы пишете, что не поганьте русскую речь. Ну мы-то настоящие русские. Мы не можем ее поганить, потому что это наша, наша речь. Вот. И все эти словесные обороты, там, навороты всевозможные. И просто, когда мы чарамутим, хихихаха, там, меняя какие-то эти самые смыслы слов или открывая какие-то смыслы, это для нас позволительно, потому что это наш родной язык, наша родная речь. А то, что вы смотрите в фильмах, там, допустим, телеспектаклях каких-то, да, вот, или в книгах каких-то, да, ну, или особо страшно, там, в интернет-каналах или на центральных каналах телевидения, то там, ну, вы уж простите, но там русских вы не наблюдаете. Не наблюдаете. Их просто нету. На миллионниках интернет-каналов и в центральных э, ящиках центрального голубого телевидения русских нету. И даже сейчас, когда а. якобы пошли перемены большие, якобы, подчеркиваю, да? Они вот. говорят по-русски. Да, это, они просто говорят по-русски. Не... Э, умело, красиво, подготовлено, но э, они не русы. Р -р -р -р -раф... На рафинированном русском они говорят. Михаил о, Маленков о, к нам да. присоединился, кинокорм. Приветствуем. Дара рада Не надо говорить красиво, достаточно просто и без мата. Так, ну, в общем, не будем повторяться. Давай далее. На многие темы без мата не получится, потому что, опять же, мы в реальной жизни. Вот, и призываем а, все-таки а, раскрывать глазки. Откру... откупоривать Открывать ушки да, и начинать реально все это дело смотреть. Если у вас не получается значит вы не по адресу или просто еще не готовы увидеть как выглядит настоящий мир а мир выглядит сейчас так что он кардинальным образом меняется он обязательно изменится хотите вы этого или не хотите если вы хотите мир менять, вот как мы, мы его меняем стараемся менять к лучшему если вы не хотите перемен вот, то другие за вас эти перемены сделают, и сделают эти перемены не так, как вам будет хорошо. Вот как у Высоцкого песни. «Доктор действовал во благо, жалко благо не мое». Вот, понимаете? Поэтому или вы делаете э, мир и прогибаете, условно говоря, да, как у Макаревича, вот, или э, об вас будут вытирать ноги, как вот все, весь этот исторический период. Об каждую живую душу, об каждого человека русский народ все время вытирали ноги.